Привет, друзья! Это коллегия адвокатов и сегодня о том, что делать в случае задержания по подозрению в совершении преступления. Акцент будет не на нормативной базе и не на статьях, на которые нужно ссылаться в общении с правоохранителями. О применяемых нормах права и целесообразности ликбеза сотрудников я рассказывал в предыдущих роликах. В этом видео о том, что нужно знать и что не нужно делать при так называемом задержании. Как вести себя в правоохранительном органе после доставления и в ходе первого допроса? Что нужно предпринять, если сотрудниками правоохранительных органов применяются незаконные методы воздействия? Признательные показания выбиваются. Как правило, ситуация всегда схожая. Независимо от предшествующих обстоятельств, и причастности или непричастности к меняемому преступлению, неожиданно для себя человек обнаруживает себя в окружении сотрудников правоохранительных органов. Далеко не всегда сотрудники правоохранительных органов ведут себя деликатно и в строгом соответствии с установленным регламентом. Крайне редко человек, даже занимаясь противозаконной деятельностью, готов к такому развитию событий. Убежденность, что авось пронесет, не покидает такого гражданина до последнего. И тем более неожиданным становится появление сотрудников правоохранительных органов для человека, оказавшегося не в том месте и не в то время. Такое тоже бывает. Особо упертые, даже лежа лицом в пол, завернутыми за спину руками, безусловно, могут требовать соблюдения своих прав, заявлять о своей невиновности, требовать от сотрудников представиться и предъявить служебное удостоверение или тон обеспечить право на адвоката на мой взгляд в такой ситуации будет довольно сложно добиться выполнения этих требований предвижу очередной вал негативных комментариев от диванных правдоискателей и поборников правды однако я выражаю лишь свое субъективное мнение ваше право принять его во внимание или нет указывать мне нормы права из недавно увиденных вами в сети законов не нужно мне неизвестны, но в указанной ситуации вряд ли применим. Важно понимать, что сотрудник правоохранительных органов в момент задержания единолично принимает решение о своих действиях, и у него есть полное право на любые меры, вплоть до применения табельного оружия. Поэтому, если вас окружили несколько человек, представили с сотрудниками, например, полиции, пытаются одеть наручники и посадить свой автомобиль, Вряд ли стоит сопротивляться. Как минимум, у правоохранителей будут отсутствовать основания для силового задержания, что неминуемо повлечет у задержанного телесные повреждения. Синяки и ссадины, полученные в ходе задержания, существенно понизят возможность доказывания физического воздействия или пыток после доставления в правоохранительный орган. Ну а как максимум. Если сотрудник полиции усмотрел действия гражданина угрозу жизни или здоровью, своей или окружающих, может быть применено табельное оружие или спецсредство. Причем необходимо осознавать, что за сопротивление сотрудникам полиции гражданин в такой ситуации может быть привлечен к ответственности от административной за оскорбление и до уголовной за драку или угрозу убийства. В данной ситуации единственное, к чему должен стремиться гражданин, это попасть в правоохранительный орган здоровым и без телесных повреждений. Не нужно ругаться с оперативниками, что-то доказывать им, вряд ли им будет интересно ваше мнение о невиновности. Решение о задержании и доставлении в правоохранительный орган уже принято и, как правило, судьба задержанного будет решаться уже другими процессуальными лицами и на другой стадии уголовного судопроизводства, но будет это значительно позже. Итак, гражданина доставили в отдел полиции и провели в служебный кабинет оперчасти. Родственники остались за пределами здания или вообще не знают, что его забрали. Вокруг меняются люди в форме или в штатском. Задержанный находится в стрессовой ситуации и не понимает, кто есть кто. Ему задают вопросы, требуют признаться в преступлении, угрожают. Некоторые сотрудники даже относятся, как кажется, с сочувствием. Действительно ли оперативники желают добра задержанному? Вряд ли, сотрудники правоохранительных органов, исходя из своего процессуального статуса, никогда не будут друзьями для задержанного. Они преследуют сугубо свои цели: раскрыть дело, получить премию или внеочередное звание, побыстрее уйти в отпуск и тому подобное. Человек пытается понять, кто друг, а кто враг, но ничего не получается. И при этом сейчас не важно, виновен он или невиновен. Продолжается все это не один час. И да, мне известно, что в отношении доставленного решение должно быть принято в течение трех часов. Но будьте уверены, если гражданина принудительно доставили в правоохранительный орган, очень маловероятно, что все ограничится тремя часами. Даже если время доставки зарегистрировано правильно, у правоохранителей всегда есть возможность продлить его. Например, до судебного заседания по административному делу в отношении доставленного по хулиганству или нахождению в общественном месте в состоянии опьянения. Это самые часто используемые статьи Кодекса об административных правонарушениях. Время идет, агрессия со стороны сотрудников только возрастает, угрозы могут перерасти в причинение боли, в арсенале много методов физического воздействия. В итоге человек ломается и признается. Такое происходит достаточно часто. Пусть с теми или иными особенностями, но система научилась ломать людей. Или кто-то думает, что настоящие преступники дают признательные показания, раскаявшись содеянным. Что же делать в такой ситуации человеку, непричастному к преступлению? Как сохранить здоровье и не навредить себе? По сути, это взаимоисключающие задачи. Если не признаетесь, то незаконные меры воздействия могут продолжиться. Если признаетесь, то получите реальный срок, поскольку для большинства жизни и здоровья важнее нужно направить свои усилия на минимизацию вреда от признания. А для этого нужно знать следующее: на стадии проверки, когда уголовное дело еще не возбуждено, признание облекается в процессуальную форму явки с повинной или объяснение. Оформление явки с повинной предлагается операми как некая уступка за сотрудничество, ты сознаешься, а мы помогаем тебе заработать смягчающие обстоятельства. Явку с повинной, как правило, предлагают написать собственноручно, но под диктовку оперативника. Суд признает явку с повинной допустимым доказательством, если даже в последующем подсудимый откажется от нее. Причем сама по себе явка дает не так много преференций. Это лишь смягчающие наказания обстоятельства. И при этом навредить задержанному явка может существенно. И в свою очередь объяснения доказательствами не являются. Они будут использованы при возбуждении дела. Однако при рассмотрении дела суд будет иметь возможность ознакомления с ними. С соответствующими выводами о виновности подсудимого. Получив признательное объяснение, оперативник отнесет все материалы проверки руководству следственного дела. Рассмотрение материала проверки будет поручено следователю или дознавателю, которые возбудят уголовное дело в отношении доставленного или выполнят его задержание в порядке статьи 91 УПК на срок до двух суток, если дело было возбуждено ранее. С этого момента доставленный приобретает статус подозреваемого и у него появляется право на адвоката. Начинается новая стадия уголовного судопроизводства – расследование дела. По закону следователь обязан допросить подозреваемого в течение 24 часов по факту его признательное объяснение переносятся в протокол допроса. причем допрос подозреваемого проводится уже в присутствии адвоката в отсутствии адвоката протокол допроса является недопустимым доказательством согласно статьи 75 уголовно-процессуального кодекса как правило таким защитником будет адвокат по назначению следователя или так называемый дежурный государственный адвокат. Существует мнение, что для подозреваемого такая помощь будет оказана бесплатно. Это не совсем так. Стоимость услуг адвоката будет взыскана с осужденного по приговору суда. Кроме того, согласно статье 96 УПК, подозреваемый в кратчайший срок но не позднее трех часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя или следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и местенахождении. Об этом делается отметка в протоколе задержания. Не стоит ожидать, что возможность позвонить будет предоставлена доставленному немедленно, но напоминать. О таком праве нужно по возможности настойчиво. Также будет совсем не лишним уведомить сотрудников о наличии адвоката, с которым заключено соглашение. Ну, конечно, если есть такое соглашение. В таком случае следователь обязан вызвать адвоката по соглашению. На данном этапе цель следователя закрепить признательные объяснения. Соответственно, ему не нужно принципиальных защитников. Поэтому в большинстве случаев следователь постарается оформить показания как можно быстрее и до прибытия адвоката по соглашению. Он будет всячески откладывать звонок родственникам подозреваемого. Скорее всего, на первом допросе будет присутствовать дежурный адвокат. Не скажу, что государственный адвокат это однозначно плохо. Сейчас порядок распределения адвокатов по назначению следователя или суда контролируется адвокатскими палатами регионов Российской Федерации. В случае участия адвоката в следственных действиях вне графика может последовать его наказание, вплоть до лишения статуса. Поэтому вероятность участия совсем уж покладистого адвоката маловероятна. Ну и в любом случае государственному адвокату можно сообщить свои жалобы на действия сотрудников, а он обязан в свою очередь дать им соответствующую реализацию, отразить жалобы в протоколе допроса. Подать жалобу следователь, его начальнику или в прокуратуру. Также попросить адвоката лично позвонить родственникам и сообщить о задержании. Что делать, если признательные показания выбивают? В присутствии адвоката маловероятно, что следователь будет предпринимать незаконные действия в отношении подозреваемого. Поэтому с момента прибытия адвоката у человека, непричастного к вменяемому ему вину преступлению, появляется реальная возможность активно противодействовать правоохранителям. По большому счету таких вариантов действий всего три. Первый вариант – отказаться от признания вины, заявить о незаконных мерах воздействия, побоях, отказаться от явки с повинной и объяснений данных под влиянием угроз или физической расправы. Во время допроса в присутствии защитника нужно смело говорить, что избивали, выбивали признательные показания. Все подробности избиения должны быть записаны в протокол допроса, а защитник с аналогичными доводами обязан обратиться с жалобой к прокурору. И в протоколе допроса и в жалобе необходимо требовать выделения материала в Следственный комитет Российской Федерации для проверки. Нельзя исключать, что по окончанию следственного действия адвокат уйдет. И незаконные меры воздействия продолжатся. Однако такое развитие событий маловероятно. Следователь вынужден выделять материал Следственный комитет Российской Федерации для проверки. А задержанный теперь числится за следователем. И вряд ли следователю будут нужны неприятности из-за оперативников. Второй вариант. Может так получиться, что помощи от адвоката по назначению фактически нет. Следователь не может повлиять на оперативников. И незаконное воздействие продолжается. В таком случае необходимо привлечь внимание третьих лиц, например, граждан ФАЕ отдела полиции. Главное, чтобы в отдел полиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которым нужно будет сообщить все свои жалобы, показать синяки, ссадины. Медики обязаны зафиксировать все имеющиеся у вас жалобы и телесные повреждения. После чего нужно требовать вызова дежурного прокурора или следователя Следственного комитета в отдел полиции. Ну и третий вариант. Реализовать первые два варианта не получилось. В результате подписан протокол допроса с признательными показаниями. Необходимо осознавать, что такая ситуация крайне сложная. Теперь признательные показания являются полноценными доказательствами по делу, а порочить их достаточно сложно. В дальнейшем подозреваемый, конечно, сможет отказаться от таких показаний, но в отсутствие соответствующей доказательной базы суд использует их в качестве доказательства вины. Для нейтрализации таких показаний нужно будет доказать, что признание было выбито сотрудниками полиции. Для этого при поступлении в изолятор временного содержания или следственный изолятор необходимо добиться фиксации имеющихся телесных повреждений. А свидетельствование при приеме в эти учреждения – это обязательная процедура. Необходимо указать на синяки, ссадины и иные повреждения, чтобы сотрудник изолятора описал их в журнале приема задержанных или арестованных. Спрашивать об обстоятельствах их получения, скорее всего, у вас не будут. Далее, при первой возможности через администрацию, необходимо обратиться с заявлением о побоях и незаконных методах воздействия в Следственный комитет и прокуратуру. Ссылаться при этом нужно на зафиксированные в журнале приема телесные повреждения. Потребовать проведения медицинского освидетельствования. Статья по настоящей теме выложена в разделе «Блог» на сайте филиала «Дики». В рамках одного ролика невозможно отразить все нюансы общения с правоохранительными органами в рамках доследственной проверки или возбужденного уголовного дела. В своих видео я неоднократно обращался к указанным темам рассказывал о порядке проведения допросов, разумном использовании прав предоставленных статьей 51 Конституции Российской Федерации и многом другом. Ссылки на сайт, другие видео о порядке общения с сотрудниками правоохранительных органов вы найдете по подсказкам или в описании к видео. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал коллеги адвокатов.